Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок". Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. У нас на улице август месяц, и многие плоды осыпаются с деревьев. Это и сливы, и яблоки, и груши. Они попросту осыпаются. Какие же причины опадения завязи? Это, во-первых, различные заболевания, это вредитель, например, такие, как плодожорка, либо перегрузка урожаем, а также недостатка влаги. Многие садоводы и огородники выбрасывают падалицу вон. Но, однако, делать это нельзя, ведь падалица – это ценный продукт. Из падалицы можно приготовить различные удобрения, а также использовать падалицу в саду и огороде. Яблочки, которые целые, неповрежденные, без признаков заболеваний, вполне можно употребить в пищу, посушить их, приготовить варенье, либо сделать соки. Однако остаются плоды, которые поражены различными гнилями. Их можно, конечно же, выбросить, а можно приготовить ценное удобрение. Например, можно приготовить из падалицы яблок, слив и груш, других различных плодов, компост. Чтобы приготовить компост и не опасаться распространения различных фитопатогенов по своему участку, не бояться распространения вредителей, компост должен быть приготовлен должным способом. Лучше всего делать компост, Горячим. В этом случае фитопатогены и вредители, которые могут находиться в плодах, погибнут. Чтобы приготовить компост, нам понадобятся опавшие яблоки, либо другие плоды и различные растительные остатки. Это может быть скошная трава, сена, солома, либо трава после прополки грядок. Опавшие плоды и растительные остатки, тоже сено, либо солому, будем чередовать слоями. Первый слой, например, у нас будут крупные растительные остатки. Это могут быть ветки, либо крупная ботва. Они нужны для того, чтобы наш компост насыщался кислородом. Затем будет слой соломы, либо сена. Затем слой яблок. Затем опять слой травы. И опять яблоки. И так слоями-слоями, пока компостная куча не заполнится в нужном количестве. Каждый слой нам нужно будет пролить раствором удобрения. В первую очередь это азотное удобрение. Например, та же мочевина. 200 грамм удобрения на 10 литров воды. Проливаем таким... Раствором компостную кучу каждый слой, слой за слоем, пока вся куча не будет пролита. Вместо удобрений можно использовать и органические э, компоненты, например, настои куриного помета. Ими также можно проливать компостную кучу. Благодаря действию вот таких азотных удобрений начнется процесс горения. В этом случае все фитопадогены и различные вредители в компостной куче погибнут. И яблочки быстро переработаются в хороший и рыхлый компост. Опавшие а яблоки также можно закладывать в траншеи и посадочные ямы для ягодных кустарников. В первую очередь очень хорошо яблоки подойдут для малины и для смородины, как красной, так и черной. Например, если мы высаживаем малину в траншею, выкапываем траншею примерно глубиной на 40-50 см и шириной также на 50-60 см. На дно этой траншеи мы укладываем растительные крупные остатки, ветки, старые доски различные, кору, щепу, все, что есть под руками, различную неперепревшую ботву и засыпаем яблоки. Опять же, проливаем раствором мочевины, либо настоем куриного помета, сверху засыпаем плодородный слой компоста рыхлого и засыпаем сверху почвой. Получается вот такая траншея, хорошо заправленная. К осени... Уже почва осядет, уплотнится, растительные остатки начнут перепревать, перерабатываться микроорганизмы почвенными. И в осенний период в эту траншею мы можем высадить малину. И почва будет хорошо заправленной, а значит и малина будет на этом месте долго расти и радовать вас урожаем. То же самое можем делать для посадки смородины. Выкапывать посадочную яму, на дно ямы помещать вот такие гнилые пораженные различные яблоки, добавлять Компост, проливать все это настоем удобрения, либо проливать настоем с биопрепаратами. Например, раствором с триходермой. Одна чайная ложка гранул триходермы. Я использую препарат Профит триходерма. На 10 литров воды проливаем вот эту посадочную яму вместе с яблоками триходермой. Она уничтожит различные фитопатогены. Яблочки быстро начнут перерабатываться почвенными организмами и самой триходермой. И яма будет хорошо заправлена, подготовлена для посадки смородины. Поэтому не бойтесь использовать яблоки, даже гнилые, даже пораженные заболеваниями, в своем саду в огороде. Также гнилые яблоки, пораженные различными заболеваниями и вредителями, можно использовать для закладки в теплые грядки. Все вы наверняка знаете про теплые грядки. Они готовятся простым способом. Делается ограждение грядки. Высотой примерно около 40 сантиметров. На дно закладываются растительные остатки, всякая ботва, трава, сена, солома, а также вот такие пораженные плоды: яблоки, груши, либо сливы. Все это проливается. Опять же, раствором биопрепаратов. Это не обязательно может быть триходерма, это может быть и. Растворы на основе синой палочки, тот же фитоспорин. Это могут быть другие препараты. Например, отпоченные вредителей такие препараты, как метаризм. Все это проливается, закладывается в теплую грядку. Сверху засыпается перепревшим компостом, плодородной почвой. И грядка у нас готова к следующему сезону для посадки различных овощей. Особенно теплолюбивых, такие как кабачки, тыквы, либо огурцы. Не бойтесь использовать опавшие яблоки в саду и огороде. Ведь они не приносят вреда, а только пользу, если все сделать по уму. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!